Дорогие гости, добрый день, дорогие гости. Я хочу сказать, что каждый из нас действительно мечтает быть как можно дольше быть молодым, энергичным и здоровым. Ну что такое здоровье? Здоровье – это постоянное физическое, духовное и социальное благополучие. Но на сегодняшний день почему-то мы не видим столько много желаемых здоровых людей. И даже больной человек, если взять, он уже не может быть счастливым человеком полной в полной своей мере сил. Поэтому, как представитель западной медицины, тоже с 40-летним стажем, я хочу сказать, что наша медицина также развивается. Сейчас делаются такие высококлассные технологии, высокие операции и на сердце в кардиоцентрах. Даже внутриутробно детям проводятся эти Операции, нейрохирургия развита, но, увы, растет количество хронических заболеваний, очень много сердечно-сосудистых заболеваний, бронхолевочных, злокачественных образования. И самое печальное, что молодеют инсульты, молодеют инфаркты, и из жизни уходят такие молодые перспективные люди. Я когда думаю об этом, мне просто становится не по себе. Ну что, я уже затронулась про наши заболевания. Как педиатр, я знаю еще, что хочу сказать. Если в советское время мы регистрировали около 80% здоровых детей, то сейчас вы даже не представляете эти цифры. Они упали до 16-18, а в некоторых ребенках нашей России еще меньше. То есть у нас каждый ребенок... Страдает, даже, ну, каждый второй, я скажу, страдает анемией, рахитом, кариес у каждого школьника. И представляете, он растет и растет с каждым годом. Mm -hmm. Аллергии. Ну, аллергии, конечно, мы уже э, виноваты даже не только врачи, но и бесконтрольное применение тех же лекарств, антибиотиков со стороны родителей. Чуть-чуть за засопел, сразу антибиотик. Этого делать, конечно, нельзя. Ну и наша западная медицина, она, конечно же, убирает только симптомы заболеваний. Они не лечат первопричину. То есть мы стараемся хронические заболевания привести в стадию ремиссии. Вы согласны со мной? Да, да. да. Любые, если любые какие-то вирусные, тяжелые такие состояние здоровья и вот тебе снова обострение. И вновь мы убираем боль, убираем симптомы, и это продолжается все больше и больше. Почему идет рост хронических заболеваний? А традиционная китайская медицина, у них подход, конечно, другой. Они рассматривают уже не болезнь, они изучают здоровье, они рассматривают организм в целом и стараются всеми методами значит, запустить все процессы самовосстановления и самодиагностики организма, почему и есть возможность прийти снова вернуться в точку здоровья. И это прекрасно. Ну наша медицина еще что, мы пользуемся только химическими препаратами. А химические препараты, я и раньше задавалась этим вопросом, чуть-чуть подняли дозу, и это уже яд для нашего организма. Я приведу печальный случай, слава богу, не в моей практике, Однажды заболел ребенок у нас в Шабалинском районе. Высокая температура, очень стойкая. Мама, стараясь снизить эту температуру, превысила кратность. Не дозу, а кратность. То есть она снимала и снимала температуру, чтобы как-то облегчить состояние ребенка. В результате ребенок умер от острой печеночной недостаточности. Передадим. Недостаточно. Хотя проценты, они ведь не скрывают этого. Они пишут в своих аннотациях одну строчку показаний, три строчки противопоказаний и три листа осложнений реакции вплоть до нафилактического шока. Но почему-то это нас не то, что не удивляет, мы, мы это принимаем как должное и думаем, что это нас не коснется. Мы не боимся этого. Хотя сколько пришлось спасать детей? от анафилактического шока. Вы не представляете, какое то состояние и родителей, и врача. Поэтому давайте задумаемся, если есть такая компания, которая нам предлагает прийти в точку здоровья, вернуть свое здоровье растительными продуктами, и здесь в основе продукции является кордицепс. это высший грипп, который стоит на высоте всех ценных лекарственных средств. Давайте воспользуемся этим. Тем более, что он как раз один может регулировать все виды обмена, все функции органов и систем. То есть он сам диагностирует то, что у вас на сегодняшний день самое главное, что вас сегодня беспокоит. Его называют сам знаю. И он-то решает все эти проблемы. И запускает можно сказать процессы самовосстановления нашего организма, потому что наш организм богом создан именно вот с этими возможностями. просто в течение жизни мы это теряем. Ну вот я еще хочу привести такие строки, которые я написала еще в молодости но ли но цари, не навреди. очень кратко, но смысл глубокий, это главный девиз нашей трудной прекрасной работы. Но сейчас, как партнер компании, я понимаю, что значит не навреди. Мы должны человеку помочь быть здоровым и счастливым. А мы вот этой фразой, как будто вот лечим и ничего плохого вам не принесем. Вы понимаете? И когда сейчас меня пригласила большое спасибо спонсору Зое Николаевне, которая познакомилась с этой компанией, я поняла, что это действительно то, что я искала всю жизнь. Я всегда хотела вот. Что-то такое, чтобы могло... Ну, дети наши как-то любят быстро выздоравливать. То есть они благодарны в этом плане. Но здоровье мамы, здоровье моего папы, и здоровье других взрослых, которые мне тоже пришлось лечить в своей практике. Но ну, ни удовлетворения не было. Вы понимаете? А сейчас такая возможность есть. И я восхищаюсь миссией компании 4 Почему? потому что она единственная взяла ответственность на себя за здоровье всего человечества. И миллионы партнеров, которые, благодарных партнеров, которые говорят о своих удивительных результатах в 88 странах мира, они доказывают, что это заявление смелое и что оно действительно работает, и можно получить отличные результаты по здоровью. Поэтому я всех нас, партнеров, компанию, поздравляю с днем рождения и очень хочу, чтобы все вы подумали сейчас, хочу ли я быть здоровым, хочу ли я быть счастливым, сделать вот прямо первый шаг к здоровью, благополучию и приглашаю вас в нашу дружную семью.